Снова приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. Сегодня я хочу представить вам наш новый универсальный водородный газогенератор S2000. Газогенератор может быть использован в качестве водородной машины для очистки автомобильных двигателей от углеродистых отложений, а также как газосварочное оборудование, предназначенное для сварки, пайки и обжига металлов, дерева, пластмассы, стекла и керамики. Немного о технических характеристиках устройства. Питание трехфазное с напряжением в сети 380 вольт. Номинальная потребляемая мощность 6,5 кВт в час. Номинальная производительность 2000 литров газовой смеси в час. Но газогенератор способен произвести до 2800 литров в час. Управление питанием газогенератора осуществляется при помощи сенсорного пульта дистанционного управления. Пульт является беспроводным. А также вы можете использовать дополнительный пульт дистанционного управления, выполненный в виде брелка. Радиус действия дистанционного управления до 30 метров. Производительность газогенератора управляется четырехступенчатой системой ограничения потребляемой мощности. На боковой панели устройства имеется три коннектора для соединения газоотводных рукавов с газогенератором. Ну а теперь немного практики. Как вы можете увидеть, сейчас к газогенератору подключено два потребителя газа. Это прямой расход газа через газоотводную трубку и газосварочная горелка. Производительности газогенератора вполне достаточно для того, чтобы одновременно очищать два автомобиля с объемом двигателя до 3000 кубических сантиметров. Дорогие друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии под видео, ставьте лайки и заходите на наш канал почаще. Вы увидите еще много и много интересного. До новых встреч!